Здорово! С вами канал Хай Китай. И сегодня у нас обзор колонки JBL GO. Вот мы опустили камеру. Вот такая упаковка у этой колонки. Так это все выглядит. 1600 рублей в днс ссылку на нас я ставлю а также и на алиэкспресс вот тут наклейка google play music что тут Вот я понял три месяца песен бесплатно давайте дальше открываем тут такой такой скотч у нас Все. вот тут аккуратненько проводим ножиком и также вот тут все сейчас я понял надо теперь просто ее открыть и могу подцепить все равно я не могу понять, что здесь еще не так. Как открыть? А, вот все. Мы наконец-таки колонку открыли. И сейчас пройдемся по комплектации ее. Вот еще одна такая же упаковка. Во-первых, ее комплектация. коробочка тут здесь у нас есть провод для зарядки микро USB и просто юсб такой оранжевый дальше и инструкция к колонке вот такая она ой тут даже три вот такие три в комплекте все Дальше у нас что тут? Тут у нас дальше сама колонка. Вот так она выглядит. Тут имеются, на камере не видно, тут имеется... вот так, наверное, видно, три кнопки. Вот так. Первое это включение. Второе подключение Bluetooth. Еще одни-две это громкость, тише и громче. И ответ на звонки. А, по разъемам тут микрофон разъем микро USB и jack 3.5. Дальше запускаем колонку нажатием одно, один раз на эту кнопку включения. Вот такой звук и замигала голубая голубая как сказать голубая лампочка вот. Сейчас мы возьмем телефон и приконектим. Вот такой у нас телефон есть. Включаем тур Bluetooth. Нажимаем тут кнопку Bluetooth. Так она пищит и начинает быстрее мигать. Сейчас заходим в Bluetooth. В настройки. Вот. Bluetooth. И ищем колонку JBL Go. Вот именно она. Подключаемся. Всё, подключена вот такой звук и сейчас послушаем музыку на ней сейчас зайдем в музыку сейчас найду у нас где музыка вот нашли вот давайте вот это вот Слушаем. вот сейчас включим громче максимум играет она достаточно очень громко для своих размеров а... производитель заявляет что если пользоваться этой колонкой на максимум то она продержится 5 часов вот такая маленькая колонка и 5 часов и кстати сюда можно еще подключить а, прицепить шнурок чтобы куда-то повешать но вот такая колонка Сейчас попробуем подключить шнур Jack 3.5-Jack 3.5 к телефону и к колонке одновременно. Кстати, этот шнур на розыгрыше на канале. Когда наберется 50 подписчиков, будет разыгран этот шнур. Вот так мы его вытаскиваем. Один конец сюда. Вот. И один попробуем вот сюда. Вот. Работает даже еще громче. Ну все, с вами был канал Тай Китай. Всем пока.